Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами школа рукоделия и я вика. Сегодня мы вяжем джемперочек из махера. Вот, пожалуйста, заскриньте себе схемку. эта схема. Это уже готового размера. Я сейчас просто делаю досьем моего э, который у меня получился смотрите ширина 64 сантиметра то есть он большой оверсайз э, с воротником вот этим набранным воротником вот и вязала я его спицами 4 с половиной миллиметра из вот этой вот итальянской пряжи здесь у нас 20 процентов полиамид, 80 процентов супер кит 25-граммовые моточки 200 метров. Что я вам предлагаю? Я не знаю, найдете, вы такое не найдете. Ушло у меня 225 грамм на свитер вот такого вот размера. Вот. Ну, давайте я напишу 250 примерно, да? Плюс-минус. Потому что я вам вязала в два сложения. Вот смотрите. Вот. Алисе, Ализе Кид Махер Кид, Кид Роял, что у нас тут 500 метров в 50 граммах, тот же метраж, то если, если вы возьмете этот Кид то вы попадете точно из спицы 4,5 миллиметра здесь у нас 62 Кид и 38 полиамид. А здесь я говорю уже и забыла. 80 махера. Тут больше махера. Вот. Значит, 250 грамм пряжи кидмахера. Замените, может быть, там в газал есть. Я не знаю, девчонки. Я думаю, кидмахер, он, он есть во, во всех, как бы, брендах. Своя, ну, линия махера этого. Значит, Купить пряжу, идеально подходящую для вашего будущего вязаного шедевра, можно без лишних хлопот. Достаточно просто посетить наш интернет-магазин. Вас ждет широкий выбор разнообразной пряжи. В ассортименте нашего интернет-магазина представлена пряжа хорошего качества таких, проверенных тысячами клиентов-производителей, как Ализе и Ярнарт. Мы внимательны к каждому клиенту. Мы бережно и с любовью упаковываем все ваши посылки. Мы оповещаем вас об акциях, скидках и пополнении ассортимента. Мы хотим вдохновлять вас. Мы хотим быть лучше для вас, наших любимых клиентов. Чтобы купить пряжу, обращайтесь к нам. Вещи, связанные с нашей пряжей, будут очень удобными, теплыми, уютными. Будут носиться долго и станут главным украшением гардероба каждого нашего клиента. Покупать пряжу для вязания у нас удобно и надежно. Доставка осу осуществляется новой и почтой по всей Украине плотность вязания у меня получилось 15 петель в 10 сантиметрах так спицы четыре с половиной миллиметра плотность вязания пряжи 250 грамм плотность вязания сказала и заскриньте себе схемку чтобы сверяться по сантиметрам девчонки потому что здесь уже вы понимаете вот он свитер это же я говорю я доснимаю это вы можете его связать в одно сложение, будет вам совсем-совсем паутиночка, понимаете? Вы можете его связать из какой-то, из обычного вот этого махера. Кстати, все, кто в Украине, есть у нас и кид махер, и обычный махер, вот это 200 метров в 100 граммах. Это просто будет теплый святырок. То есть вы можете адаптировать его под как бы любую пряжу. Это первая вещь, вторая вещь, что он очень хорошая удачная модель для полных девочек. Вот и вы адаптируете и размер под себя, так что не волнуйтесь. Я бы его, кстати, полненьким и рекомендовала эту модельку, а не худеньким. И вот, вот, вот так начинаем. Итак, начинаем мы, девчонки. Очень просто. Для начала я беру нить в два сложения, набираем в 4 сложения петли, вот таким вот образом, чтобы краешек был поплотнее. Набираем 80 петель для всех размеров, то есть горловина будет одинаково. А там вы уже будете корректировать длиной регланной линии. Да? Я набираю 80 петель. Обычным совершенно способом. Здесь просто я чуть-чуть уплотняю край. Вот. Но на, на одну спицу. Так, набираю петли. Так, пришлось мне перенабрать петли. Затянула, не могла продвинуть, поэтому, внимание, девчонки, значит, последнюю петлю я переодеваю на левую спицу и протягиваю через нее первую петлю, тогда у нас будет ровный и красивый краешек. Теперь вяжу теперь мне нужно провязать эту петлю а вот. дело вроде бы как так теперь я вяжу 4 ряда лицевыми петлями ничего не делая просто лицевыми петлями по кругу я вяжу сейчас так провязала я 6 рядов девчонки и начиная с седьмого ряда будем делать добавление добавление у нас разделила вот смотрите вязание на две части по 40 петель и добавление делать буду в каждом шестом вернее в каждом ну да в шестом ряду это сейчас у меня седьмой ряд, но потом будет через пять рядов значит вот перед маркерами из петли из предыдущего ряда поднимаем ну, в любом случае вы можете добавлять любым удобным для вас способом и вот этот вот, петля после маркера то есть два добавления у каждого маркера еще если точнее то э, в одном круге добавляются 4 петли 2 петли с одной стороны и 2 петли с другой стороны вот они здесь будут вот и будут здесь вот, далее 5 рядов и в шестом ряду снова то же самое. И таким вот образом вот я дохожу до второго маркера. Добавляю перед маркером, вот я поднимаю, вот можно перекрутить, можно просто во избежание дырки, то есть я поднимаю вот петлю предыдущего ряда и вот так вот перекручиваю. Смотрите, я просто смотрю, что там у меня как бы дырочка образовывается, значит нужно перекрутить, вот. Теперь довязываю ряд до конца вот сюда, и еще 5 рядов, и далее снова делаю такие добавления. То есть они у нас будут по бокам, эти добавления. Так, вот моя горловина, девчонки, девчонки, девчонки. потом, когда перейду в реглан, я вам ее, вернее, я сюда прям из реглана вставлю э, эту горловину, Сейчас просто не хочу переодевать на другие спицы. Вот так вот она выглядит, она расширяется вниз, вот эти вот добавления. Вверху у меня 21 сантиметр, пока внизу, наверное, сантиметров 30, 1, 32 И вот так я разделила на регланные линии. То есть у меня из 80 петель стало 120 петель вот по кругу. И э, э, росток я вязать не буду. Потом определюсь э, как бы по ходу. Либо это будет. Э, азиатские росток либо его не будет вообще почему потому что при этом воротнике я думаю ничего абсолютно не случится все будет очень очень красиво вот увидите я больше чем уверена если нет то мы э, сделаем азиатский росток значит 120 петель я разделила таким вот образом по 4 петли на рукав по одной петле на регланную линию Хотя, вы знаете, наверное, две, потому что одна растянется. Так, по новой. Так, меняем. И здесь у меня будет 52 и 52. И так, по новой. По две петли на регланную линию. Четыре петли на руках, четыре петли на руках. 52 и 52 на основную деталь. Что я буду делать? Я буду вязать удлиненный реглан и добавлять я буду один раз в каждом четвертом ряду регланную линию по переду и по спинке, по рукаву до плеча, по рукаву я делаю то же самое. Рукав у нас не будет широким, потому что он у нас будет удлиненный рукав, и начинаться он будет где-то с предплечья, с, с локтя. Поэтому нам широкий рукав совершенно не нужен. Поэтому вот таким вот образом мы добавляем в каждом четвертом ряду, вяжем наш реглан. Я отмечу регланными линии маркерами, чтобы не потеряться. значит пляшем вот от центра одна петля добавление нет подождите значит это у нас центр рукава. Значит, берем половину рукава. Это просто э, здесь у нас на, на половине стоят маркеры. Я потом вот эти вот маркеры переставлю. То есть две петли провязывая то половина рукава. Далее. Да, о, нет. Добавление, видите, добавление буду делать не из регланной линии, а из основной петли предыдущей из предыдущего ряда точно так же как я делала и здесь по бокам значит добавление две регланные линии между ними я ставлю маркер две петли регланная линия и добавление регланное добавление далее 52 петли раз два 3 4 Пять, шесть, семь, восемь, сорок восемь, сорок девять, пятьдесят, пятьдесят один. 52 добавления регланные 2 петли регланной линии между ними маркер 1 петля и вот вторая петля и добавление так есть и 2 петли рукава 2 и еще 2 Снова добавление, следующая регланная линия добавления, две регланы, две петли, между ними маркер регланной линии и второе добавление. Вот, мы распределили, еще одну линию я сделаю и в каждом четвертом ряду я вяжу этот реглан. 52 снова регланная линия добавление одна петля регланной линии теперь я вот этот вот маркер переодеваю сюда одна петля регланной линии добавление и здесь вот они эти четыре петли это уже добавлено это регланная линия все правильно и далее вяжем под, по кругу теперь три ряда я запоминаю что это все дело у меня начинается с оранжевого маркера то есть начало ряда теперь три круга я вяжу просто лицевыми петлями а далее снова делаю вот эти вот добавления раскручиваются спицы Ну так, девчонки, одела я на несколько спиц. Значит, что у меня получается? У меня получается, сейчас я вам скажу, для реглана 54 петли рукава у меня получается. И передняя детали спинка получается у меня раз 55 102 петли 102 здесь и 102 здесь ну да по 55 вот видите я добавила удивляюсь сижу и умиляюсь какие числа у меня прекрасные получились это значит, значит, длина моего регламы Сейчас я вам все промеряю Ширина вот этих вот 102 петель. Вот она, ориентировочная, потому что это еще без ВТО и, и слетают у меня спицы. Вот и у меня получается около 60 сантиметров точные размеры. Вы уже я так планирую, что вы получите в начале видео, чтобы вы. Понимали, потому что я сейчас не понимаю, но я провязала как бы, провязала реглан, одела на себя и, да что ж такое, смотрите, у меня слетает очень много петель и все слетает. Я просто переодела на три как бы пары спиц, чтобы чтобы это все дело у меня оделась на манекен и на меня. Я хотела посмотреть глубину реглана. Нравится мне это все дело или не нравится. Значит, я сейчас, как бы в процессе ее меряю, эти все линии я вам нарисую схему. И она у вас уже, уже в этот момент будет. Так, вот он мой реглан. Сейчас я вам скажу сейчас на данном этапе реглан у меня регланная линия немало-немало вот сейчас по переду и спинке у меня хватает как раз ширины да 100 предостаточно так длина регланной линии у меня много целых сорок сантиметра вот боже боже боже кто мне выплыть поможет кто знает эту песню я ее помню из молодости, и она мне очень нравилась. Так, сейчас вот что хотела сказать, что значит я не делаю подрез, потому что в удлиненном реглане это не так уж и нужно. Значит, что я не нужно сейчас на вот эти вот спицы провязать переднюю деталь и спинку соединить без подреза без ничего я соединяю и далее мы просто продолжаем вязать не буду я никаких резинок на паутинке это мне кажется она так криво и так похабно выглядит эта резинка что мне совсем ее не хочется делать вот Так вот я довязываю основную часть детали, вернее основную деталь, одну из частей основной детали, да, тушки, я довязываю до рукава. И вот по маркеру я отделяю рукав, здесь мне нужно эти петельки переснять. Есть. Вставляю на спицах дополнительных петли рукава и перехожу ко второй половинке тушки. Вот, рукав я оставлю. И перехожу на вторую деталь, часть основной детали до второго рукава и второй рукав тоже оставлю на дополнительном. Итак, вот я отделила второй рукав, смотрите, вот он, и здесь. У меня на рукавах по 56 петель, 56, 56. Почему? Потому что по одной петле я добро, добавила с регланной линии, и здесь у меня 104 и 104. То есть я распределила вот эти петли регланной линии. И теперь я замыкаю основ, Видите, вот, вот, вот, вот один мой рукав, вот второй. Я замыкаю в кольцо и вяжу лицевыми петлями. Уже без добавлений, без ничего. Вяжу вниз. На нужную мне длину вот, вот. я буду думать, сколько. Так, так, так, так, так. Провязано у меня 27 сантиметров. И сейчас я петли закрываю. Каким образом? Обычным способом, но в три сложения. То есть 6 нитей. Вот я складываю нить. Смотрите. 3 вот этих вот. Сложения. Вот, и закрываю петли. Так, сейчас так захвачу. Вот этой вот толстой нитью, чтобы чуть-чуть уплотнить край. Чтобы он не был такой прям расхлябистый. Так как у нас ни резинок, ничего нету, то я закрываю вот таким вот образом. Вот так вот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 Так, вот такой вот у меня низ, еще в ТО, чтобы это все выровнять, понятное дело. Теперь по поводу рукава, девчонки. Девчонки, девчонки. Вязать я буду на круговых спицах, потому что мне так удобнее рука, э, нет, на насущных спицах, Не так выразилось. Значит, всего у меня здесь распределяю все петли на 4 спицы спицы 4 это просто эта тонкая я на нее переснимала спицы 4 миллиметра четыре с половиной точно так же как и те были и я просто переснимаю петли провязывая переснимаю на эти носочные спицы и буду вязать Сокращение делать я не буду, я буду вязать ровно, вот такой вот у меня будет пижна, пижамного варианта, свитерочек, смотрю сюда много, наверное. Ой, чувствую я, что ничего у меня не получится. С этими носочными спицами будет оно слетать. Сейчас попробую. Потом вам скажу, если что, перейду на круговые. Вы же э, делайте, как вам удобнее, девчонки. Я пытаюсь себе упростить задачу, не знаю, получится ли у меня что-то мне кажется что будет слетать и мне это не понравится либо добавить еще одну спицу шестую как думаете Вот здесь вот я, смотрите, сейчас я посмотрю, что я здесь делаю, я, наверное, нет, не буду я тут ничего делать, я думала, может добавить петли, тут-то все равно у нас дырочка, не, я ее прихвачу потом этой ниточкой, да и все, вот этой вот, не буду я петли добавлять, девчонки, оставлю сколько, сколько есть, просто вяжу ровные рукав котором у меня уже слетела петля вот видите то чего я боялась ну я сейчас попробую если что перейду на круговые спицы вот так вот вяжу ровный рукав так девчонки я провязала но тут нужно мерить я провязала сколько 80 4 ряда всего. Тут петли я закрываю точно так же, как внизу. Вот только единственное различие. Смотрите, у меня рукавчик получается присобран. Внизу же у меня все ровно. Хотя внизу тоже можно присобрать. Это на ваше усмотрение. Как я это сделала? Точно так же я беру тройную, как бы нить. Как и делала внизу. Вот, и закрываю сначала, чередую одну, вот сначала две вместе я провязываю, первым делом, для начала, потом три вместе, то есть чередую один раз, я сокращаю одну петлю второй раз я сокращаю две петли вот так через раз и получится вот, вот такой вот фонарик как бы теперь одну то есть две вместе далее три вместе вот эта петля у нас большая теперь три вместе и так по кругу и заканчиваю свой рукавчик так девчонечки мои смотрите вот на мой результат получилось красиво Свободно, красиво, вот такая вот разлетайка. Я думаю, для полненьких девочек будет шикарная вещица. Тут манекен у меня размера меньше, чем сам джемпер, поэтому плечо сползает. Ну, вообще, плечо должно держаться вот здесь вот. Еще, конечно, попробую сфотографировать на себе, но, опять же, я тоже размера меньше, чем, чем это как бы изделие. Вот так вот оно выглядит. Должно выглядеть. Ну, маленько сползает плечика. Ну, в общем, воротник вы видите, такой вот присборенный. Все остальное внизу свободно. Как я обрабатывала, я утюжила. Махер утюжила. Он сам. Ой, метла у меня там сзади. Прошу прощения, девчонки, потому что и шила и вязала смела обрезки пока в сторону. Видите, вот это как бы естественное распушение. Еще никто ничего не начесывал, вот так вот оно в естественном виде. Вот такое, такая у меня получилась в этот раз вещица. Я думаю, опять мы угадали меня на полненьких девочек наших, куколок моих. Все, я с вами прощаюсь. На сегодня с вами была Вика, школа рукоделия. Всем пока-пока.